Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, продолжаем повышать финансовую грамотность, по-прежнему рассказываю про индустрию финансов, где, где присутствуют те минусы, которые замалчиваются, замалчиваются среди консультантов, продавцов. И сегодня хотел бы поговорить на тему, наверное, для, с одной стороны, для большей части аудитории она интересно, потому что речь будет идти об управлении большим капиталом, значительным капиталом. Ну, порядок цифр хотя бы от 300-500 тысяч долларов долларового эквивалента, то есть это где-то 20-30 миллионов, когда у вас есть капитал то в этом случае есть продукты и в принципе от миллиона долларов, то есть предоставляются VIP услуги предоставляются личные менеджеры, то есть мы сегодня будем говорить про трейдинг. Про трейдинг много что можно сказать, классическая деятельность инвестиционных компаний, то есть есть трейдинг для толпы, для скальперов, для роботов, для интродей трейдеров. Соответственно, есть различные механизмы зарабатывания, но о чем хочется поговорить, во-первых, ну, скажем так, разделить клиентов на две составляющие и не столько клиентов, сколько, сколько модели, бизнес-модели брокеров, да, то есть, каким образом они действуют. То есть, первые брокеры – это брокеры, которые, соответственно, занимаются предоставлением услуг, которые тор... Классические агентские услуги в понимании Гражданского кодекса Российской Федерации, когда поручение и за счет клиента они совершают определенную сделку и являются по сути гарантом исполнения данной сделки. То есть они сами учу, учитывают э, активы, то есть есть брокерский счет клиента, счет депо, счет, э, э, где учитываются денежные средства, счет депо, где учитываются ценные бумаги, и, соответственно, когда происходят расчеты внутри биржи по итогам дня, то, соответственно, брокеры все это делают. но ну, профессиональные участники, которые просто за комиссию совершают сделки от имени и за счет э, э, клиента. А, и большинство, на самом деле, сохранившихся бизнес-моделей в России таковыми являются компании, которые предоставляют вот именно услуги такого агентского вознаграждения. А, как правило, здесь получается, что в такой ситуации приблизительно тарифы одинаковые, то есть ты не можешь и высокий тариф поставить, ты не можешь низкий тариф поставить, то есть разницы особой нет. Кто-то начинает проводить различные маркетинговые программы бесплатное обслуживание первые 2-3 месяца, после этого может резко повысить комиссию, которая будет очень большой и окупить все свои затраты. Но мы сейчас не про маркетинг, сейчас про бизнес-модели. Первое – это бизнес-модель брокера комиссионеры, которые делают прямой выход на ММВБ, где человек через торговый терминал подает приказы и поручения. Второй – это брокер, который, в принципе, э, по сути, предоставляет, то есть вы, как клиент, торгуете не напрямую через биржу, а вы торгуете через посредника, то есть вы торгуете через брокера и сделку совершаете с брокером, если брокер-комиссионер делает сделку. Э, то есть обеспечивает исполнение сделки между двумя клиентами на бирже, пусть даже это может быть другой брокер, то во втором случае вы всегда торгуете с брокером. Брокер, соответственно, как выглядит схема? У вас есть заявка на покупку, брокер находит данную ценную бумагу, покупает на свою книгу так называемую и перепродает вам. И здесь, почему я про это говорю, почему я говорю про то, что это касается видео, наверное, больше людей, которые имеют значительные капиталы, заключается в том, что вот по второму типу, почему а, такие компании по-прежнему сохранились, то есть очень многие иностранные компании по-прежнему -по работают по данной схеме, потому что когда у вас капитал очень большой, ну, что значит по сравнению там что, ну, то есть, понятие очень большое, оно такое растяжимое, да? но опять-таки капитал более 300-500 тысяч долларов, то в этом случае, э, к примеру, там, вы решаете или ваш консультант да, говорит, что вот есть акции компании, не знаю, ТГК-1. То есть ее можно на 7% включить, на 10% включить в инвестиционный портфель. У вас инвестиционный портфель, соответственно, 500 тысяч долларов, то есть на 50 тысяч долларов нужно купить акции ТГК-1. Не какая большая сумма, но если посмотреть объемы торгов по акции ТГК-1, то они достаточно низкие. Получается, что у тебя идея может прийти. И если ты работаешь по первой схеме брокера-комиссионера и выставляешь приказ, ты можешь не собрать объем. И не факт, что именно ТГК 1 я вообще в принципе говорю. Да? То есть, когда у тебя большие объемы капитала, то в этом случае тебе проще и удобнее работать с брокером по второй схеме. Но брокер по второй схеме работают с маркапами, то есть кто смотрел фильм «Волкс Уолл Стрит», вот а, там была классическая схема, да, классическая схема работы брокеров, маркаперов, да, то есть, что такое маркап, это когда они покупали акции там условно по 5 долларов, а клиенту тут же перепродавали за 10. А, при этом, когда они продавали клиенту за 10, они говорили блин, супер контора, да, она может вырасти, классная, крутая, таргет прайс целевая цена по ней составляет как минимум 50 долларов пожалуйста, не останавливая меня, дай мне возможность заработать тебе денег, да, дай мне сделать твой капитал X5. Я ее сделаю, покупая эту акцию сейчас по 50 долларов. Соответственно, в этом случае получается, что, вернее, Покупая по 10 долларов, она будет стоить 50, ты в 5 раз увеличишь капитал. При этом сами они эту акцию могли купить по 5 долларов, по одному долларов и клиенты покупали. В чем, в принципе, с Белфорда и обвинили, да? То есть вот незаконность манипулирования, да, инсайдерской торговли в том, что они именно совершали подобного рода сделки. При этом, ребят, такие сделки, в принципе, совершают все. А, и это не секрет. Другой вопрос, что вы этого никогда не докажете и никогда этого не сможете а, провести. И, Тут страшного ничего нет, просто читайте договор, в котором указано, вы торгуете всегда с брокером. Соответственно, если вам нужно что-то купить, вы говорите объем, чего вы хотите купить и по какой цене. Допустим, вы смотрите на РБК, да? а, не знаю там акция ФСК ЕС стоит 23 копейки. Вы такому брокеру звоните и говорите, я хочу на там на 100 миллионов купить акции ФСК ЕС по 23 копейки. Все, он принял ваш приказ и начинает работать. И работать он начинает каким образом, начинается режим переговорных сделок, как правило эти брокеры знают у кого есть большие объемы ценных бумаг и соответственно они договариваются. Слушай, у тебя есть клиент, который готов продать ФСК там по 22 копейки, по 21 копейку, по 21 копейку у меня есть покупатель, который готов забрать хороший объем, но у меня цена 23, давай мы сделаем, чтобы твой продал по 21. И соответственно вот в этом и происходит, да, то есть кто-то большой объем продает достаточно хорошо и удачно не двигая рынок, у него его забирает, кто-то большой объем покупает не двигая рынок, да, то есть так как это режим переговорных сделок, то есть данные заявки в торговую систему не выпадают и не происходит влияния на цену. Но при этом брокеры, которые внутри работают, да, они каждый заработают, потому что… По 23 копейки я вам сказал, то есть он перезвонит вам и скажет, слушай, по 23 у тебя очень большой объем, будь готов заплатить три с половиной копейки, окей, окей, три с половиной нормально. Человек, который продает, к нему брокер приходит и говорит, слушай, у тебя объем очень большой, по 23 не продадим, мы можем только по 21 копейку продать этот объем. Норм, норм, по 21 копейку продали. Соответственно, вот этот вот 2 копейки на каждую бумагу да, стоимостью 23 копейки 10 процентов, а брокеры между собой по 5 процентов поделят. Вот таким образом происходит торговля. А, да, акции преимущественно для физических лиц нужно понимать и констатировать это за факт, что они сейчас торгуются посредством интернет-трейдинга, торговых терминалов, и вас, может быть, по большому счету это не коснется. Где может вас это коснуться? Вас это может коснуться в ситуации, когда вы покупаете еврооблигации. То есть, когда вам нужны инструменты с фиксированным доходом, когда вам нужна покупка какой-то надежной облигации, доходностью которой номинирована в рублях или в долларах. Минимальный лот при этом, как правило, у российских брокеров начинается от 50-100 тысяч долларов, и все сделки Торговля с еврооблигациями совершаются через э, торговлю с клиентом, да? то есть через вот второй тип торговли. И здесь, э, ну что я могу сказать, да? я могу сказать, что это никто не признает, э, это недоказуемо, просто нужно понимать за факт, что э, даже если у вас будет заявка купить еврооблигацию по определенной цене, которую вы получите из Блумберга, например, пока брокер не найдет дешевле он, соответственно, вам не продаст. Это есть, с другой стороны, если вас устраивает эта цена, наверное, вас волновать не должно. Это не хорошо и не плохо, да, то есть это просто философия, которая есть, которая присутствует, на которой, в принципе, зарабатывает. Я часто обсуждал это с клиентами говорил это открыто сам делал маркапы ребят я признаю что такого рода маркапы были я этого не отрицаю но это как говорили там мои учителя как вы говорили, мой менеджер, Максим, это природа, да, то есть, или ты действуешь согласно этой природе или нет. У тебя, тебя нужно обучать компании, э, тебя нужно развивать, тебя нужно отправлять в командировки, у нас есть летние выезды, ты получаешь очень хорошие бонусы, чтобы ты оставался, у тебя есть покрытие медицинской страховки, добровольное медицинское страхование, у тебя есть оплачиваемый отпуск, э, у тебя есть премирование ежеквартальные, годовые, да, то есть, за все, за все это нужно платить. То есть, мы оказываем хороший качественный сервис, но, опять так, если мы будем альтруистами, то как мы будем делать? Ребят, это не хорошо, не плохо. Это просто оборотная темная сторона медали, которая имеет место быть, из которой просто надо мириться, да, и понимать, что такое, в принципе, тоже существует, это реальность. А, с этого становится все меньше, но, тем не менее, на, у клиентов, у которых большой капитал, значительный капитал, и который торгует в режиме там, переговорных сделок по телефону, у вас есть очень высокая вероятность, просто смотрите за ценами. Порой вы можете просто договориться с брокером, чтобы вам ну, нормальную цену сделали. Или вы там уйдете на какую-то электронную торговую площадку. У меня это все. Надеюсь было полезно. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока.